Я познакомьтесь с Женей Кузнецовым. Да, немножко о франшизах я хотел сказать, что вот на самом деле в России это вот только-только зарождается, да, последние годы. Многие говорят о том, что, например, в Евросоюзе 60% экономики это компании, которые развиваются по партнерской сети. Совершенно У нас видно. это всего 10%. Даже 5%. 5%, 5% процентов, да, да? экономики. Но, несмотря угу. на это, ежегодно вот, рост таких компаний он, ну, порядка увеличивается. Порядка 20% да? ежегодный рынок растет, это только по официальным данным. А, скажи, вот качественный и некачественный продукт во франшизе, вот, чем он отличается? Знаешь, я бы рекомендовал а, тому, кто ищет да, франшизу, в первую очередь опираться на а, то, сколько открыто и закрыто точек у франчайзера, то есть тот, кто продает франшизу, — А, то есть, сколько еще закрыто, это тоже показатель. — Однозначно, однозначно. Вообще, это, как бы, знаешь, ключевой критерий. — То есть, Он... если много открывается, то это еще не показатель? — Абсолютно нет. В принципе, не редкость, когда кто-то продает франшизу ради продажи самой франшизы, то есть, либо продать продукт и забыть, что там вообще, как партнеры живут. На самом деле, их очень легко вычислить, да, вот таких вот продавцов франшиз. Все, что нужно сделать, это позвонить напрямую франчайзеру и выяснить, у них могут ли они дать контакты а те франчайзи, которые у них сейчас работают. Я рекомендую как бы, делать это обязательно, то есть э, по возможности звонить непосредственно действующим партнерам и спрашивать, какие есть плюсы-минусы той франшизы, в которой они сейчас работают. Да. Франшиза, да, она предполагает продажу, тиражирования успешного бизнеса э, под известным брендом. Люди же не доверяют, там, скажем, как, каким-то определенным продуктам, они доверяют брендам или да. доверяют именам, доверяют людям конкретно, да, особенно если кто-то стоит за этим брендом и они знают этого человека. Например, если бы Тедим открыл бы какую-то франшизу трансформатора я не знаю, допустим, коворкинг, еще что-то, она бы моментально была бы успешна. Да. Потому что есть доверие твоему бренду, есть доверие тебе лично. В общем, так же и франчайзинг. То есть здесь разницы никакой нету. Продажа франшизы – это продажа успешного бренда, который зарекомендовал себя за счет качества цены или услуг, или товара. Многие спрашивают у меня о том, что есть смысл вообще с, завязываться с франшизами mm -hmm. или нет. Я думаю, что есть смысл, конечно. Конечно, слушай. Уже есть готовый бренд, уже упаковано uh -huh. все, уже сделано. Если у вас есть предпринимательские какие-то способности, если у вас есть какой-то там начальный капитал, выберите франшизу, но только не так, что там нравится вам или не нравится, а нужно это рынку или не нужно. Да, Конкретно слушаю, в вашем я... регионе, в вашем городе. Да, бывают крупные франчайзеры, они создают какие-то франшизы под маленькие города. То есть бывает да. такой формат, микро, да. Вообще, в целом, в России рынок он э, мало развит, у да? нас страна все-таки еще развивающаяся. И есть очень много ниш, особенно в малых городах, небольших городах, куда можно покупать эти франшизы и там создавать э, просто качественный продукт и за счет да. него уже выигрывать.